Что? Как он сзади сейчас у меня появился то? Н нет, нет пути Ножик такой, мимо моей шейки такой Я тебя накажу, не надо Я сейчас я как линейку возьму сука и буду драться, прям до последнего Я тебя накажу, я сейчас тебя сам накажу, ты кто такая, чтобы меня наказывать? смешно не не смешно нихуя вижу вижу тебя сучара ты смешную да мать дай посмотреть ну привет ёбка это тупо крысиный поступок. И я с этим терпеться не готов. Линейка готова, сейчас будем драться. Все. Hey, всем привет, ребят! С вами Тимур Лайп. И сегодня мы будем играть в под игру под названием Сайка на Устука. Ну, вкратце симулятор моей больной девушки, которая сидит с ножиком в руках. Прикол. И честно говоря, я предполагаю, что это похоже на симулятор, Вот честно, я, положа руку на сердце, не смотрел ничего, просто видел, что она была в трендах. Это была какая-то прикольная игрушка. и Я такой: Дай-ка сыграю в нее. Так, есть обычный, есть жестокий, есть нормал, нормал, нормал, я хочу, а, давай обычный, плей, я не знаю, что здесь вообще делать надо, это не ко мне вопрос Так, спринт, использовать крауч, крауч, uh, uh, это типа, типа, ползти, типа, вот так идти, ой. <сёк> <сёк> <сёк> Доброе утро, о, хайо, -oh здрасте. Угу. Ты не можешь выйти из этой комнаты. Окей. Но ночью, сейчас. Ты со мной типа. У нас здесь безграничное время. А, я вижу, что ты спишь в данный момент. Ты знаешь, я никогда. Что делать? Но... Ну... Как это, судьба, hey, ты дергаешь. Эй, <hransin> oh, <answered Shout out> hey, да да да да да Юда. Эй, симпай, да. Блять, я не симпай, прикол. Я реально люблю тебя. а ah -oh. Ой, рассказывает, что я в тебя влюблена, да, гроба, я люблю тебя, а я тебя, ой. Ага, девушка, которая бы меня связала и с, с, с тужиком в руках и вся в крови, и такая сказала, я люблю тебя, я такой, мать. Вот, вот, вот, вот, вот честно, положу на, рак, э, руку на сердце и говорю, не". Не, не. Я не хочу. А, у него глюки, понял? О, все. Там уже все. Она вся трясется, блядь. Я, я немножко скучаю по тебе. Это типа мой любимый нож. Ебать ты, ебнутый. Я всегда любил играть с тобой. Я типа убью сейчас этого парня, который, которого ты слышишь. Может быть... Че с музыкой, блядь? Мать, ну все, я понял тебя. Подожди меня здесь, в этой комнате. И все будет хорошо. Не двигайся. А сейчас просто этому мальчику убью, разрежу, перебью. Кор Короче, она все объяснила вкратце. Я объясняться и распинаться... Ой, что со светом-то? Нормальный цвет. Мне просто, просто в глаза этот цвет бил. О! О! Мы спаслись! Ну, как сказать, спаслись? Это типа... Окей. Так, я вижу какую-то... Рубильник находится в кладовой. I didn't know what to, to do it. It's sorry. Я не хочу этого делать, прости. Ну, ну, ну, ну, да, ну, да, да, я, я прям поверил. А, ключ от выхода лежит в сейфе, найди код. Классно, так, я могу открыть, взять ключ. А, он не, от неизвестной комнаты. I don't hold enemy. Так, я открыл комнату. Я открыл кабинет. Так, рубильник находится в кладовой. А это, как понимаю, второй... Так, музыка а здесь нет. малого не сану давай. И вот так немножечко прибавлю. Рубильник находится в кладовой. А где кладовая? О! Это кровь. Чё-то тут можно. Так, двери открыты. Что здесь у нас есть? Блять! <клёв> Там он что-то открыло, закрыло. Охая. А, встань, дебила. Так, надо искать комнату, комнату, комнату. Никого, никого. Что у нас здесь? Здесь у нас ничего нету. Бля! Дверь! Дверь! Закрыл! Э, я знаю! Не надо за мной бегать! А -а -а, не надо, не надо. Ай! Я не надо! Не хочу! Не хочу! Не буду с тобой играть! Эй, симпай! Я хочу тебя убить А, -а, -а, -а. Ты чё? Мать, ты грохнул! нет Отпусти меня Вот спасибо Она хоть в своей еще пропалила. Что? Ты в порядке? Ты охуела, что ли? Блядина Так, короче, я пропустил а -а -а, Рубильник находится в кладово Это я понял а чё? Она ж, типа, сейчас хотелось в прятки со мной поиграть. Так, а дверь открыта? Бля, где ключ? Угу. Ясно. Ключ, да, в рандомном месте. Мне это нравится. Таблетки я принимать не хочу и не буду. А, окей. А может здесь? О, ключик здесь. Классно. Она нечестно играет, это, это нечестно. Я ей в шоке был, типа... Не, не надо, не надо меня наказывать. Тебе не спрятаться. Ой, от, отстань от меня. Я не хочу с тобой играть. Давайте просто в шкафчике присидим, ну типа... Гл главный вариант развития событий, думаю, такой. Господи, какие, какие странные люди мне пишут. Это вообще ужас. Если вы видели сообщение, я бы а, прям показал бы вам, но... Я... Я не... а, я, а я не знаю. Она там где-то? Да, она там. <Слышь> я слушаю, но я как-то... В этой игре нет ш... не слышно шагов. Я-то одна от аналогов Аутласта, хочу сказать. Не надо. Не понял. А, у меня еще Бати... А, у меня Бати. Ч ⁇ это? Не, не, не, не понял, не, не допер. Клод, вот, да. Чего не надо? Ты там? Тебе не спрятаться Я, я, я как то я... Она справа где-то. Ты знаешь, а я не знаю. <клёх> Блять, Ябнуться! Ёбнуться! Не Ябнуться! не Ябнуться! Ябнуться! не хочу, не буду. Играй же за тобой. А я повернуться никак не могу, да? Это кабинет. А прыгать я не могу. Красава, пацан. А тут есть хоть какое-то спасение? Так, я просто бегаю, изучаю локацию. Пока что. Во, походу... блять. Чё, маска Джейсон Вурхиз? Зачем она? Но она меня не нашла. Блять. Блять. Что написано было? о о окей Предположим. Но мне нужно, сука, найти рубильник. Я не понимаю, что это за полосы. Додел... А, я пацан? Я, я просто смотрю издалека. Вроде бы не похожи. <смех>, прически, ну ладно. БЛЯТЬ! Мать твою, Ториаза, мать! Ну-ка нет! Пошла в жопу. Я знаю, а я не знаю. Я и не хочу знать. Так. А... О, ботинки. Ботинки. Кро кросса, отдай. Я, я вижу теперь. Теперь ты можешь ходить по стеклу. Логично, потому что у меня появились ботинки. Я, может... Блин, это ёбаная, отстань от меня. Она идет? <свист> О, <Чего? свист> а, Господи! Откуда? А откуда она появилась? Господи, она ты. <свист> Наркота. Идет, блядина, идет. Как оно около меня появилась? У меня прям сердце плохо стало. Так идет. Так, короче, пошли искать ключи. Это О, генераторы. Ну я лучше сейчас заныкаюсь. Тихо. О, это, это! не это! не, не, не, не, не, не, не там нет, меня нет, нет, НЕТУ! Я В ДОМИКЕ! НЕ нет, нет, <связь> <поиграй> СО МНОЙ! <связь> нет, нет, ПУТИ! Ножик нет, нет, нет, нет, ТАКОЙ нет, нет, нет, нет, нет, нет, я тебя накажу, не надо. Я сейчас, ли... как линейку возьму, сука, и буду драться, прям до последнего, сука. Я тебя накажу. Я сейчас тебя сам накажу. Ты кто такая, чтобы меня наказывать? Блять, посмотрели? Какой я блядина? Тебе не спрятаться, а у меня варианты есть. Так, я узнал, что рубильник находится на первом этаже. Так, а как использовать? Ага. Е буй! Не похуй. Так, а теперь появился свет, теперь нужно идти код. А как я найду кут. Код. Кот. Кот. Она напугала. Я хочу убить тебя. Не надо, мать! Отпусти меня. Она опять свой труселя палет, меня это убесит. Так, три, четыре. нечестно она мне дверь закрыла <свист> я только рубильник нашел. <свист> ты в порядке да пошла ты нахуй <свист> <свист> блять что давай еще раз давай две попытки сделаем да знаю я ох какая сука бесячая а. <свист> ты нашел ладно пошли ис исследовать я понимаю, что локация никак не меняется. Она не регенерирует... Она регенерирует только ключи, но она не регенерирует именно помещение. Это ты... Блядь, да твою ж мать! Она что-то очень удивительная женщина. А я, я знаю, а я, а я не знаю, а я не знаю, я отдыхаю. Геп! <свеч> смешно, не не смешно нихуя. Тут же, тут же кроссы были. Здесь нету. А, Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! я я я, я, я, я понял, Ах! Ах! Ах! Ах! Ты будешь... А... Замедленно, 12 секунд, что? Кого? Нечестно! Нечестно! Прости! Да не прощу! Я злой и зла на тебя очень много держу. Бля... Бля... Ёбаный... Ёбаный репозиторий. Да это нечестно, она кемпер! Она кемпер с ДБД. Привет! Гудбай! Я хочу кросы спиздить у нее. Я хочу спиздить ее кросы. Она кросы зажала. Где эти кросы? Где эти ебучие кросы? Я аж только что помещений бегала, они не тут были. Не понял. А! Ладно, обижим. А Короче, там, где-то на втором этаже, тусуются кросы. Надо... Я запомнил эту локацию. Нет пути. Что-то как-то переводчики такие, а мы даже над переводом думать не будем. Две-три фразы переведем, и все. Хер бы с ним. Тебе не спрятаться. Да пошла ты в жопу. Да пошла ты в жопу. Тут кросы. Я нашел кросы. Привет, поке. Показался. Так, я типа видел, что она. Ну, изменена на превьюшках я видел. А, а, а, не надо. А, не надо. Ой, не надо. Ой, не надо. Не хочу же я с тобой же играть. Ой, не надо. Ой, не надо. Подходите, убивать меня опять. Блять, где ж... Ух ты... ж... Мама, дорогая. Давай, давай не будем. Давай жить дружно, как говорил Кольт Леопольт. Давай жить дружно. Только у нас вместо Кольт и школьник. А за место... Выше а а, тут больная женщина. Она меня... Она меня... Уб... Она меня ударила! Как она меня ударила? Что? Что? Как она сзади меня оказалась? Блядь. Какая сука, Я знаю. А я вот не знаю. Я отдыхаю. Я хочу выжить в этом... Она там, да? Ага, еще как она там? Тусуется она спокойно хочет меня убить, привет. Прости, да не прощу я тебя, ты просто так мне кодишь. Вот что называется, любовь, носи сумки, покупая новые вещи, а она тебе ножом потом по шее. Ух, женщины. Если столкнет у меня как-нибудь с лестницей, я так охуяю от жизни. Давай быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Я же быстрее ее, я быстрее всех нас... ВЕТИ, наебала ты меня. Как она, как она хорошо обманывает-то? Она, как понимаю, не ходит, она телепорт. Да, она... Так, короче, что я понял в своей логике, что она, когда, типа, ты... Ты должен на нее смотреть, всегда. 80 хп. Беру аптечку. Ты ёбнулся? Она меня, я хотел сесть обсечку ага. Ну, я тебе не муж и жена. Да. За что? Я тебя накажу. Да за что я тебя люблю? Я люблю тебя до да, слов и хочу уже быть с тобой. Не знаю, там хурифа можно придумать. Так, она, она где? Я полю сразу первый и второй этаж. Ага, вот она Почему он пилю не может принять? Типа, это же как этот э -э аминокислоты, все такое. Так, я понимаю, что у меня это главная цель зайти. Да! Это нечестно, это нечестно. Блин Да сука. Ты ебнутый! А мне похуй, а мне похуй. Она просто сейчас тупо бегает за мной. Я не могу ничего сделать. Наркота, та-та-та! Не надо! А -а -а -а! Не надо! А, блять, опять! Так, есть шкафчик? Блять... Да ты же не умеешь считать дура тупая! Я спрятался. И никто Я в домике! Меня нету, нет у меня. Ай! Это так романтично, она меня ногами забила! Она меня на... Ты можешь нести только один ключ в руке, Все, будь осторожен. А можно я тупо в домике посижу? О, ключ Я еще пока не нашел Ни одного ключа, но я знаю, где находятся ботинки Вот Да, блядь, да и возьми ты Эти кроссовки Так, зайдем в кабинет Ага Так, я понял, что Надо идти пешим, потому что привлекаю слишком много Внимания Нет никакого ключа Она просто типа. Блять. Ты меня видела? Я тихонечко иду на цыпонька. Болять нашла. А я не хочу. Что? Как он сейчас у меня появился-то? Не прощу Где? Че происходит? А, спасибо Смешно себе, сука? Крашеная Че она там? Вижу Вижу тебя Сучара ты Смешно. Даш. Я сейчас специально делаю маневр, чтобы она за мной побегала. За да что меня наказывать? В чем я провинился в твоей любви, как говорится? Любовь приходит и уходит. А, девчонки хочется всегда из этого всего выходит что не симпатии себе я бля а, -а, а не надо давай давай давай давай Где? ладно я тебя не видел я тебя не знаю он сзади моей спины это очень плохо мне же хорошо Блядь, кровь кровяка я ее не вижу я ее не знаю Прости. Ой, спасибо. А что? А что мы будем делать? Ну, такой радостный, почему? Че? Я ее сломал. А, я не знаю, где ты находишься. Я ее сломал, походу. Я ее сломал. Хлоп. Сломал. сломал я ее, да. Что случилось? А что случилось-то? А, типа надо ключ найти. Ключа я здесь не вижу. Здесь ключа тоже нету. А, ключ от какого? б 1 б 1 Но здесь у нас никакой подсказки нету. Ну, это крысиный поступок. Это тупо крысиный поступок. И я с этим терпеться не готов. Линейка готова, сейчас будем драться. Все. Давай, давай, давай мне птичку Она меня не бьет. Блять, я ее сломал. Я ее сломал, блядь. Хочешь лимонадофры? А лимон Ти из фантастика. А где Си? А где? А где ты? Ну, я хочу поздороваться с тобой. Она ну, типа на мне что ли, Я не понимаю. Как она так? Мастерски меня обманывает. О, генератор, генератор. Ой, какой хороший привет, да? Я его сломал реально. Я понял, я ее сломал! Я ее сломал! Поздравляю! Мы сломали первую игру, в которой есть. Так, а она. Ага. Она сейчас просто ходит. <голосит> а теперь она около моего горла. Только как-то она очень. Мы сломали искусственный интеллект. Это очень плохо. <смех> так, теперь нужно нам найти кот. Кот. А, даже надо куда-то его записывать. А у меня есть ли ручка? Надо проверить на себя. Есть Так, красная ручка. Так. Ой, Сенса какая-то слабенькая. Видико? Ты там? Да, конечно, надо там. Ты шо? Это ключ? Да, это ключ. Но я не вижу кода. Я не вижу кода, значит, нужно нам код найти. Еще. XXX. А, там нужно 4... Кода. А, она опять за мной. А, нет, она. Да, мы ее сломали. Это хорошо. А, давай я зайду в дверь, посмотрю код. Ты мне скажешь... XXX. Это очень плохо. Я... Привет. Всем пай. Да я... Ой. Ага, она на мне из-за этого я не могу ни бегать, ни спердеть, ничего. Привет, Симпа, это где? А, она опять около моей шеи тусуется. Ясно, я вас понял. Ох, как кадры-то проседают-то с ней. О! Э! Мать, дай я это. Дай. Мать, дай посмотреть. Там ничего нету. Кот я не нашел. Это может до бесконечности продолжаться. Я опять ты меня завела в комнату. Зачем? Тебе? Зачем я тебе сдался? Рубильники не показывают ничего. Опять? Наша любимая фигня под названием «Найди ключи». Да, я свет ключи тогда. Да ничего там не написано. Я, я надеюсь э, на понимание игроков и людей, которые приобрели эту игру. И она около моей шеи. А, она отошла. Красава. Да, блять, ёбаный ты Заня, Так, так, так, она же на мне, она на мне. Нету никакого... А Заня, где кот-то искать? Странная она женщина, она говорит, найди, найди кот мне, пожалуйста. А где я найду кот? Ты сзади меня, красава. <с promise> О! Да. Рубильник находится в кладовой. Я нашел. Hello. Как в Five Nights, но ключ от входа лежит в сейфе. Найти код. Так, короче, давай мы еще немножко побегаем. Посмотрим, что тут еще можно найти. Потому что я сломал искусственный интеллект. Это меня... них Нихуя не радует. Мы нашли ключ. Поздравляю, мать. Э, мне нужно найти А1. Во. А чё я нашел в А1? Такого охуенного. Да, вроде бы то же самое помещение, только она на моей шее опять. К Красава. Ноль! Ноль! Окей. Серединку пишу 0. Так, еще... Я сейчас подожди. Я, походу, допетрил. Я допетрил. Она меня теперь убивать не хочет. Это хорошо. А, я сломал искусственный интеллект, и это меня сильно радует. Во-вторых, она бросила мне ключ от комнаты А1. Ага, она опять на моей шее. Это хорошо. Во-2. А, молодец. А чё она мне, зачем она потушила мне? Просто так. Красава. А, комната А3, А3. В комнате А3, возможно, будет у нас подсказка. 0. 0. 0. А, а, а что на меня стало бить-то? Давай, давай, аптечку. А что на меня ударило? Ой, спасибо, ты меня хоть похилил зато. то. Зато мы а, теперь в хороших отношениях. Забросим еще с лестницы, мне будет так офигенно. Ты бы не представляешь. 0-4, you feel dizzy. 0-4. 0-4. Мать, ну тут нет никакого, никакой подсказки. Здесь, наверное, ключик. Ключик, ключик, ключик. А ключик это что? Правильно. Это охуенчик. Нет? Никакого ключа нету? Да. Это специальная специально для порнга. Ты чувствуешь себя... Нихуя себе вот так вот... стажом он себе налетел, как из этого. А, я спать хочу. Не хочу я спать. А что, вот типа я вот усну сейчас? Э! Давай. Я уснул. You got captured. <взвучат> а, она тоже уснула вместе со мной. Ну окей, она сломана, это хорошо. И я сейчас пойду в комнату B3. А B3 ты где? Ладно, давай в D1 зайдем. D1 не дойдем, потому что там закрыто. D2 зайдем. В D2 мы были. Там ничего нету. В D3. В D3. А... Болеть, она опять на мне. А, она на меня там чекает. Больная! Дружили хорошо! Кот практически угадал! что то пошло не так. Короче, мы с ним поиграли в игрушку под названием Сэйна Канал Сосутука. Ну, я вкратце скажу симулятор моей больной девушки. И она реально больная! И она реально хочет меня убить. За что? Я не понимаю. Цветы не купил. Валентинку не подарил. Тёщу назвал старой проституткой. Согласен. Ну, блин, не за это меня нельзя же убивать, да? Правильно. Короче, кому понравилась игра, ставьте лайк вверх, подписывайтесь на канал, если вы, конечно же, не подписались, и нажимайте на колокольчик. Всем удачи, и, конечно же, пока-пока!